Всем привет! Вы слушаете подкаст «Чайник Рассела». Это выпуск номер 9. И сегодня передачу ведут Александр Головин и Владимир Лозенцов. Сегодня у нас новый участник нашего подкаста Артём Уразманов. Насколько я помню, Артем, ты был основателем Общества скептиков в Казани, да, организатором, э, организатором встреч, встреч и вот отошел от этой должности, переехав в Санкт-Петербург. Да, и теперь влился в Общество скептиков в Санкт-Петербурге. Отлично. И также у нас сегодня специальный гость Игорь Тирский, один из ведущих канувшего в лето подкаста «Скептик», админ создатель паблика «Астрономия». Привет. Всем привет. Игорь, скажи, зачем ты приехал в Санкт-Петербург? А да, в этот раз меня пригласили на конференцию, на Старкон, конференцию «Парсек». 2017 Это научно-популярная конференция, которая соберет не только популяризаторов, но и ученых, которые будут рассказывать ну, различные лекции для молодежи. И меня пригласили туда с темой, а, по крайней мере, я сам захотел почитать и выбрал темой колонизации космического пространства ну, в будущем, вот, в человечестве. Я как Это. понимаю, что сейчас ты нам будешь тоже рассказывать об этом. Ну, скорее всего, да. Надеюсь, это не будет спойлером, потому что подкаст выйдет позже. Поэтому, да, я что-то расскажу совсем немного из той лекции, которую буду читать завтра. Я, когда выбирал тему, долго думал, о чем рассказать. Я вообще занимаюсь наблюдательной астрономией и теоретической астрономией, ну, как, как любитель, то есть не как профессионал. По образованию я инженер, закончил аэрокосмический факультет Московского авиационного института. Вот. И у меня так есть такой бэкграунд инженерный. И я решил поразмыслить о том, вообще, когда же человечество, наконец, будет изучать или бороздить просторы Вселенной. Про колонизацию космоса рассказывать, я вот, считаю, довольно трудно, потому что это такая довольно ну, сложная техническая идея. Да, и мы знаем сейчас, что это невозможно, ну, то есть на данный момент развития науки и техники. Примерно где-то 150 лет назад вышли первые рассказы, работы на, около фантастические о том, как вообще можно запустить что-то на орбиту Земли или в космос. Одной из первых таких работ был рассказ, научно-статический рассказ о кирпичной Луне. Это был 1869 год. Автор описал строительство кирпичной Луны, действительно, ну, объекта размером примерно 10 метров, он был из кирпича. Вот. Его строили на катапульте, чтобы запустить потом на орбиту с помощью катапульты, и чтобы он был маяком для морских навигаторов. В итоге получилось так, что недостроенная вот эта кирпичная луна, внутри рабочие были, были какие-то там животные, глаза, шкуры были, еще что-то. Катапульта случайно сработала, и они улетели на орбиту, и несколько, некоторое время существовали, ели этих кур, и жили там. Таким образом, это, можно сказать, первая вот такая работа, это пример 1869 год, то есть Практически 150 лет назад впервые люди поняли, что что-то можно запустить на орбиту с людьми, это и это будет вращаться там. Получилось, что люди колонизировали планету, которую сами же построили. Ну да, то есть это была планета, действительно, ми мини-планета, там росли какие-то пальмы вот, на Он, ней. Какого размера она была? Ну, несколько не... десятков метров, то есть она была внушительной, вот, но ну, несколько десятков, там, там сверху, там, судя по рисункам, росли какие-то пальмы вот, из этих рисунков. Небольшие, видимо. Дальше мы все знаем Жюля Верна. Да, он писал много всего про космос, там, путешествия на Луну и тому подобное. У него еще есть рассказ. of он, Comet. Можете найти, нагуглить, в общем. посмотреть этот рассказ. Там рассказы про комету, которая летела к Земле и случайно задела Землю. Люди, которые были на Земле, случайно оказались на этой комете, она их с собой смела. Эти люди были непростыми. Непростыми это были, по-моему, французы и англичане. В итоге комета обернулась вокруг Солнца и раскололась на две части. Англичане летели далеко в космос. Почему, интересно, да? Потому что, может быть, Джули Вернили был англичан. А хорошие люди, которые случайно попали, они в итоге... Которые французы. Да, по-моему, это были французы, да. Они долетели до Земли и спустились на воздушном шаре, который их подобрал, или, или у них был шар. В общем, они таким образом путешествовали на комете вокруг, вокруг Солнца. Вот. То есть это были одни из первых описательных работ фантастических о том, что люди вообще могут куда-то улететь из Земли, то есть выбраться в, во внешнее пространство. Дальше все мы знаем фразу... Мы живем в, мы в Колыбели, да, но нельзя вечно не оставаться, это Константин Эдуардович Солковский сказал. В 1903 году он даже разработал проект орбитальной станции, а в ней было не просто то, что сейчас мы видим на станции МКС или МИР, например, а именно была часть Земли, то есть это был зеленый уголок, была оранжерея, была биосфера, это была часть Земли, которая находилась где-то в другом месте. Когда мы смотрим на фотографии, там, то есть не фотографии, а или рисунки художников о том, как люди колонизируют планеты, обычно мы представляем... Обычно эти корабли внутри похожи на наш мир обычный. То есть там зелено, там дома, там обычные... есть, вот если э, посмотреть фильм «Элисиум ранен на земле», это на самом деле из очень старых романов все взято. Там практически город, который вы можете наблюдать, если вы будете ехать по... Американскому пригороду, этот город практически перенесен в космос. Люди просто хотят создать условия для себя, как на Земле. И поэтому, это вот одна из основных проблем, наверное, колонизации. Всегда люди представляют, что мы будем колонизировать другие миры, там, или там, допустим, не знаю, там Марс, Луну, там, Титан или что-то еще беря с собой все то, что мы имеем на Земле: зеленые деревья, там, воду, воздух и все прочее, то, что у нас вот есть вокруг нас. Вот там будет животные какие-то водиться, растения расти. А на самом деле это проблематично сделать, потому что создать замкнутую экосистему, нужно очень много ресурсов. То есть этот корабль должен быть огромный, то есть он должен занимать там десятки, сотни километров в диаметре. Все это понятно, что практически невозможно осуществить, и поэтому можно перенестись в более реалистичным проектом, колонизаторских решений. Одним из первых проектов была ракета «Н-1» и корабль ТМК, тяжелый марсианский корабль Сергея Павловича Королева в 50-60-х -х, х годах. Именно для Марса Королев строил эту ракету. Можно сказать, что Илон Маск, вот сейчас тот человек, который делает новую ракету, он уже сделал эту ракету, он сейчас делает марсианскую ракету, марсианский корабль. Это, в принципе, он копирует путь Королева. Марса Марсу. И, и многие часто сравнивают Илона Маска и Королева, проводят параллели с ним, что это тот же такой гений, инженер, новатор и человек, который видит дальше. То есть он делает ракету не для того, чтобы доставлять груз в космос, он понимает, что эта ракета дальше полетит на Марс, и она будет садиться на Марс, поэтому он делает вертикальную посадку. То есть он закладывает заранее все возможности в данную ракету, чтобы дальше эти технологии помогли человечеству колонизировать Марс. Также и поступал Королев, тоже видел дальше, и любые разработки, даже военные, он он пытался перевести в русло именно вот эти разработки, чтобы они были полезны для человека в будущем. К сожалению, как мы знаем, лунная советская программа не состоялась. Почему уже лунная? Потому что американцы вздумали лететь на Луну сразу после полета Гагарина. Они поняли, что начинают проигрывать гонку, и начали разрабатывать лунный проект — Таким образом, королевский марсианский проект превратился в лунный. Дальнейшая судьба лунного проекта, она уже была, можно сказать, предвращена тем, что Королев хотел на Марс, а ему сказали лети на Луну. Он не хотел на Луну лететь, и, видимо, поэтому очень многие вещи не получались сразу. В конечном итоге ракета на Луну так и не полетела. Как а, если бы, а если бы королеву удалось запустить? Ну, это же намного сложнее, как я понимаю, но на Марс отправить ну, людей, а... это же ну, гораздо да. опаснее. Ну, на самом деле, чисто технически, вот с технологической точки зрения, на... снарядить ракету и отправить корабль на Марс можно было в то время. То есть, американцы в то время, они полетели на Луну. И корабль ничем таким марсианского не отличался бы. Но проблема была в том, что, чтобы лететь на Марс, нам нужно это делать в течение 9 месяцев. Здесь стоит проблема радиации. Хотя она не такая большая, как сейчас выяснил вот, марсоход Кирюсти. У него был датчик радиации, и на всем пути он ее замерял. Но я тут могу скептически к этому отнестись все-таки. Это замерение все-таки проводил прибор. И мы не знаем, как, это, как радиация повлияет на человека. То есть, как она повлияет на биологические ткани, как на организм себя бы вести в этой ситуации. Есть очень много побочных эффектов, именно связанных с космическими лучами, с радиацией, вплоть до слепоты и рака и прочих вещей, которые не хотелось бы получить даже и на Земле. То есть рак-то ладно, можно вылечить на Земле, попытаться. А что вы будете делать, если у вас в космосе случится? То есть там это гораздо проблематичнее а по поводу именно технологически слетать, поставить флаг, вернуться, да, можно было ценой, скорее всего, человеческой жизни на тот момент. Но я не думаю, что Королев бы отправил человека на Марс. Когда отправили корабли на Луну, вот с помощью протонов запускали союзы, на Луну лунные союзы, их запускали несколько раз, мы моему, раза три, если не ошибаюсь, а там были черепахи, просто были пустые корабли. То есть не обязательно было человека отправить, можно его протестировать. В принципе, если бы Королёв удали, он бы отправил туда пустой, скорее всего, корабль. То же самое сейчас хочет сделать Илон Маск. Они хотят отправить пустой корабль, но вот последние новости Илон сказал, что что-то там у них не клеится, что, а, запуск фальткона перенесут. Марсианский корабль, они вот большую вот ракету, вот, марсианскую ИТС, они ее в два раза меньше хотят сделать, потому что понимают, что слишком большая ракета тоже не нужна. Мы начинаем понимать, что каковы реалии, каковы мечты, то есть мечты -то красивые, вот то, что Илон Маск говорил в сентябре прошлого года, по-моему. А вот сейчас уже прошло, там, чуть, почти год прошел, и сейчас уже люди понимают, что в реальности мы не сможем так подсуществить даже там за 10 лет. Но есть планы, например, Многие описывают даже колонизацию спутников Сатурна, например, да, Титана и прочих. Затратами не сильно больше затрат, например, на лунную программу или марсианскую. В принципе, это может потянуть там пару-тройку космических агентств. Вряд ли это НАСА только потянет, или там о Роскосмосе вообще, наверное, речи не идет. Хотя, наоборот, у Роскосмоса и вообще вот у России, у Советского Союза наследие есть очень большой опыт именно биологического существования человека. Проблема-то не в технике технику там можем отправить, сейчас техника на Марс летает, то есть туда летают и марсоходы, и все прекрасно. Проблема именно в биологии, именно еще и в психологии человека, то есть в поведении людей. Тут можно контраргумент привести, что, например, если люди, которые подводные лодки, да, они уходят плаванет там на, на месяц могут, там еще больше, или в замкнутом пространстве, или на кораблях, то есть люди ходят в моря, и они пребывают довольно-таки, ну, в отношениях, да, и потом, опять же, возьмем антарктическую, антарктическую экспедицию или там арктическую экспедицию. Полгода люди практически живут в там, вагончиках небольших, да, и они существуют, и в этом проблема особо, особо нет. Опять-таки, я вот хотел с этой точки зрения тоже посмотреть. Мы даже сейчас, вот на данном этапе развития нашей цивилизации, мы не можем, допустим, колонизировать ту же Антарктиду. То есть мы mm -hmm. там места много, да, но там нет ни растений, ни животных в центре, ну, там кроме пингвинов. Мы ее не можем не изменить, да, мы не можем ее под себя как сделать, сделать пригодной для нашего существования. Уже, а что говорить о Луне, там, о Марсе, то есть это практически невозможно на данном этапе. То есть Арктику мы, тоже нет постоянной какой-то экспедиции, туда ходят э, максимум туристические э, корабли. С этого ключа нужно тоже думать о колонизации Луны и Марса. Даже если взять всю историю человечества как люди колонизировали какие-то отдаленные участки, например, суши там, морские, например, Америку да, или что-то еще. Туда обычно шли э, корабли с грузом. Это были торговцы, это были исследователи, плюс еще был груз какой-то. Если взять всю историю колонизации, то в основном это были именно экономические отношения, торговые экономические отношения. Для колонизации Луны, например, да, то есть нужно нам построить базу, туда, например, возить туристов. Вот это будет как, какой-то смысл. да, Или там разрабатывать, например, какие-то металлы, что-то чтобы туда каким-то вахтовым способом ездили люди, они там оборудовали место для жизни. То же самое, как на Антарктиде. Туда едут ученые, они оборудуют там вагончики себе, они там живут на станции, и к ним приезжают туристы отмечать Новый год. То есть они туда приехали, отметили Новый год, и, свалили оттуда, и все. И они там на месяц приехали, то есть заплатили там 15 тысяч долларов это стоит. То есть они с ними живут, туристы, с учеными, да, и потом, потом они уезжают. Такой же способ, скорее всего, колонизации Луны, в принципе, возможен. Или, например, Марса. С Марсом чуть посложнее, потому что на Марс дольше лететь, и с расстояния уже непомерно большие по сравнению с Луной. До Луны там 2-3 дня нам лететь. До Марса уже там несколько месяцев, то есть 9. Там, и то на Марс нельзя летать постоянно. То есть у него периоды бывают, когда Марс близко, да, то есть, mm -hmm. ну, когда, потому что по короткой территории это раз, два, там, два с половиной года. Примерно mm -hmm. Юпитера. До спутников Юпитера, ну, Юпитера я сейчас точно не скажу, до Сатурна, ну, на Юпитера вообще не стоит туда лететь, потому что там очень сильная радиация. И вот в этом проблема большая. То есть, юпитерианская радиация, она выжигает все, электронику в том числе. И даже аппараты, которые сейчас находятся около Юпитера, они сильно деградируют. Людям там пребывать не очень. То есть, комфортно будет. Лучше для на Сатурна. У Сатурна меньше ради, ради, радиация, там более комфортно можно пребывать. Например, на спутнике Титан. Uh, у него очень плотная атмосфера, и эта атмосфера защищает от радиации, то есть практически как на земле условия там. Там примерно полторы атмосферы земных на поверхности, минус 180 градусов. Ну, это терпимо для людей, если они будут находиться в одежде специально, допустим, подогревающей. Там не нужен скафандр прочный, потому что там давление больше, атмосферы. Там нет ядовитых газов, которым нельзя там, ну, там кожу, например, открывать или что-то еще. То есть там, по-моему, азот и углекислый газ. И, и То есть чисто теоретически можно даже как бы и без скафандра? Можно без скафандра, просто надев маску, потому что дышать там нельзя, там нет кислорода. То есть на, на, на Титане вы можете спокойно гулять по нему, можете играть в подвижные игры, футбол там, пожалуйста. В этом-то и заключается как бы смысл колонизации в том, чтобы люди могли жить с привычной жизнью. Если мы полетим на Луну, мы не можем, не сможем жить привычной жизнью на Луне, потому что на Луне либо 15 дней день, ночь, потом 15 дней, либо жить в кратерах, где вечная тьма, да, чтобы избегать действия солнечной радиации, там очень суровые условия, там полный вакуум практически, плюс галактическое излучение постоянно бомбит. Еще там проблема с пылью с лунной, очень сильная проблема. То есть лунная пыль, она очень мелкодисперсная и очень абразивная. То есть, ее, если человек будет дыхать, то, скорее всего, у него сразу же образуется рак или что-то в этом дыхе. Скорее вот... просто кровоизлияние. Ну и... Или, и да, и или, и... Да, и... или да, или да, что-то все с этим будет. То есть, не, не, не очень хорошая эта пыль. Вряд ли она может проникнуть внутрь скафандры, но она полностью пристает к скафандру, если человек заходит это эта пыль вся с ним. Поле есть небольшое электростатическое, все-таки mm -hmm. какое-то поле, и эта пыль, она немножко взвешена. То есть, к ней избавиться очень трудно на Луне. Проблема с Марсом. Такая же, как и на Луне, там тоже пыль, пыльные бури, нет атмосферы практически на Марсе, да, там 1 сотая атмосфера Земли. Дышать там нельзя, скафандр там нужен. То есть, нам нужен жесткий скафандр, в котором нельзя передвигаться больше 2-3 часов, человек просто не может астронавты которые были у них, у них там говорят пальцы в кровь стирались, пока они там этих перчатках что-то могли сделать. То есть... А на... почему? Ну почему? — Жёсткие очень перчатки, они, видимо... — А, то есть плотный скафандр? — Да, видите, плотный желание. скафандр, и перчатки, они очень облегали, наверное, наверное, пальцы сильные, они просто не могли двигать толком. Потом человек находится в скованном состоянии в таком скафандре, либо нужно делать гибкий скафандр, да, который сейчас, в принципе, научились уже делать. «Боинг» что-то выпустил, похожее на это, SpaceX сейчас что-то пытается делать или будут делать, они пока еще не объявили, не показывали этот скафандр, по крайней мере. Со скафандром проблема, то есть в нем человек не может находиться, как на Земле. А вот на Титане можно. То есть можно на Титане надеть костюм химзащиты, надеть очень плотный, теплый, под него что-то, играть в футбол Это и в кислородной маске, да, и в целом, да, там, кстати, можно и фоке, потому что там лед. Там еще моря этим, озера с жидкими углеводородами, сметаном, можно прямо заправить ракету, сразу просто опустив шланг а, в озеро. А, а какая гравитация по сравнению земной на, на Титане? На, на Титане мало а гравитация, там примерно процентов, если я не ошибаюсь, сейчас посчитаю, там и три или 1,4, метра в секунду. Mm -hmm. А в, на Земле 9,8. Ну, это что-то... Да, ну, так. как на Луне, практически чуть меньше, чем на Луне. Потому что титан у нас основ... у него очень низкая плотность, он состоит в основном изо льда. У него только ядро более-менее плотное. Но футбол получится а... странный весьма такой гравитацией. Ну да, именно то, что она есть, это хорошо, потому что отсутствие гравитации, если мы будем, например, на орбите находиться, это, это хуже, чем Хоть как... а... маленькая гравитация, это хорошо, чем ничего. А... То есть ее можно, например, а... там, там именно в плане там где-то де... рождения, например, там вынашивания плода. Я вот как раз хотел про это спросить, потому да. что это одна из проблем в плане каких-то постоянных колоний, которые да. самоподдерживающиеся. Да. Что есть большое опасение, что в принципе беременности какие-то роды, в принципе, невозможны в условиях гравитации меньше, чем земля. Они не, они, скорее всего, точно невозможны, либо будут какими-то последствиями хорошими в микрогравитации, то есть это вот гравитация, которая как на орбите Земли. Ну, то есть, точнее, не гравитация, а сила тяжести в условиях микро... Ну, на МКС, допустим, в mm -hmm. невесомости. Ну, то есть, если колонии какие-то и будут существовать, то они, судя по всему, должны будут пополняться все равно с Земли. Нет, в принципе, на Китане при такой гравитации. Скорее всего, возможно, возможно воспроизведение, воспроизведение потомства, скорее всего. Но это То еще не проверенное. Это я знаю, в плане. даже да, на ну животных. И, там... Вану даже не будет и проверяться наверное, в ближайшем там, лет 50, точно. Мы просто не сможем тут в ближайшие. Скорее всего, в ближайшие 50 лет мы только сможем долететь до Марса. Но. У меня вот Но... вопрос в связи с этим возник. Разрабатываются ли какие-то двигатели новые, потому что, ну, чтобы как-то уменьшить время долета. Ну, по поводу двигателя это да, но тут же я говорю, опять-таки, проблема-то не техническая, проблема-то больше человеческая такая. Мы должны на Земле решить такие проблемы, которые не должны возникнуть на... в колонии. Ну, например, банально убийство, банально там что-то еще. То есть, грубо говоря, то, что происходит нехорошее на Земле, что приводит к войнам, к да, конфликтам. Вот это все мы должны как-то разрешить. Запускать роботов. Ну, так можно роботов запускать, но тогда мы не сможем сохранить себя. Да. Понимаете, в чем проблема? Земля у нас одна, да? Если случится какая-либо катастрофа, мы исчезнем вообще, то есть полностью, бесповоротно. Мы не сможем воспроизвести воспроизвестись, Нет, нас нигде нету. Это проблема. Тут у нас нет вероятности того, что мы погибнем там, с вероятностью 0. Мы, мы погиб, либо погибнем, либо выживем, то есть у нас э, очень такие нехорошие шансы, потому что мы в одном месте. Но это то же самое, если ты на, весь, на один жесткий диск всю информацию складываешь, а потом у тебя он грохнулся, и ты все потерял. Поэтому нужно хотя бы два жестких диска копировать хотя бы что-то. диверсификация человечества. Да. А, будет, а потом, да. как в последнем Call of Duty, война в общем, между Землей и я, я хотел да. Пару комментариев стать по поводу двигателей. Тут я понимаю... Да. в двигателях не проблема, в плане того, что быстро долететь не получится, потому что, какие бы у тебя двигатели не было, лететь то все равно, например, на в 9. Э, нет, есть, это до день. Марса месяца в 9. Ну, нет, да. нет. Если создать двигатель, например, на ну, тот же ионный двигатель, да, который развивает очень неплохой импульс, нарядить его энергетическую установку, которая будет с помощью ядерного реактора подпитываться. Энергия ядерного распада будет нагревать рабочее тело. Это рабочее тело будет переводить энергию в электричество. Электричество будет снабжать ионный двигатель. Таким образом, мы можем создать очень мощный ионный двигатель, там мегаваттный, двухмегаватный, И таким образом, мы можем лететь до Марса за 40 дней. Yeah. А, а как я, вот не... я просто примерно представляю, как работает орбитальная механика, да, и, uh -huh. насколько я понимаю, смысл в том, вот как долететь до Марса. Ты выходишь на орбиту Земли, да. разгоняешься в определенном ну, направлении, импульс один да. раз. А, потом выключаешь двигатель летишь. Да. А, а ИОН а, постоянно и... работает. Да, да я, еще, вот, я хотел да, поумничать, сказать, да. что, вот, что ИОН двигатель у тебя постоянно работают. Да, он, он, он тебя постоянно ускоряет, у тебя небольшой У него тяга маленькая. А тормозить-то как? Ну так же, по чуть-чуть. Обратно. Половину пути разгоняешься, половим тормозишься. Ну, типа того. Ну, в целом, да можно ли вообще создать ну чисто технически, чисто теоретически такие корабли, как вот в «Звездных войнах», что-то такое, где такая, типа, типа катер, самолет, ты вылетел, вот ты как бы рулишь вот так. Нет, я понимаю, это называется «Single to orbit или ступенчатый корабль для... Нет, я думаю, тут он имел в виду, можно ли в космосе вот так вот управлять, как автомобилем на Земле. Нет, там же нет точки опоры, грубо говоря, вы же не можете от чего-то оттолкнуться. Нет, чисто технически вы можете это сделать, если у вас реактивные а двигатели стоят по всему корпусу. Ну, вот, ну, да, то ну, есть, бы... если реактивный двигатель по всему корпусу, ну, то да. вы можете то есть, отталкиваться да. откуда вы хотите. То есть, ну, а если они маленькие. Правда, тут проблема с, с рабочим телом, оно быстро может закончиться. И надо очень много с собой рабочего тела брать. Ну там, не знаю, азота какого-нибудь, да? Там какое-нибудь супер, супер, супер что-нибудь, новое топливо какое-то. Да как -то не, маслятор, нет, чай, Нету в этом-то и проблема, что в этом направлении никто не думает именно новых видов топлива. Сейчас максимум разрабатывается вот двигатель на метане. Готового образца, который в серийное производство можно было запустить, его нет. По идее, он должен быть для ракет марсианских Илона Маскова или ракет Джеффа Безоса, да, Blue Origin, компании Blue Origin, которые хотят доставлять туристов на 100 километров, либо лететь на Луну они хотят. У них должны быть метановые двигатели. Но пока ни одного метанного двигателя как бы, в мире серийного рабочего нет. В России тоже разработки ведутся. А, а что ты видишь, должно быть... Вот смотри, вот у нас есть задача, допустим, создать колонию на Титане. Ну, и чтобы она была такая нормальная. Mm. Есть, и что ты видишь, ну, что должно быть сделано, чтобы она была, на твой взгляд, идеальная. Чтобы туда быстро как-то летали, чтобы там рождались люди нормально, не болели. Uh -huh. Вот и чтобы там могли вести исходный образ жизни. Вот что для этого нужно, прям там, по пунктам? Ну, по пунктам. Первое, необходимо отобрать людей. То есть нужно устроить им какой-то, типа, что-то вроде психологического теста ну, на совместимость, ну, грубо говоря, то есть их нужно отобрать, Погрёвку, ну, что-то в этом духе, да, <социология> то есть, <социология> да, социология, <социология> да. <социология> вот. Вообще есть, конечно, не очень хорошие сейчас слова скажу, есть такое, такое понятие, как генетический, да, сходный, там, не генетический сход, то есть по генетике отбирать людей, на это уже немножко сторону, ну, понимаете, чего, да? Но для колонии это нужно, потому что в колонии не может быть больше там там нескольких там, тысяч человек, мы не можем за раз отправить туда большую группу людей. Поэтому, если брать, например, исторические развития общества нашего, в некоторых местах, где возникали цивилизации, в первых предках этих цивилизаций самых, было там что-то там 20, 40, 50, 70, 100 человек. Не больше 100 человек за раз можно взять, и они, в принципе, могут создать потомство, которое не будет близкородственное, и у них не будут возникать вот Мутации но времени. им все равно понадобится новый приток генов. Есть расчеты специальные mm -hmm. на тему того, какое количество народа нужно, чтобы вот постепенно переходило рождение. Ну Есть да. специальный термин для этого? Я забыл, правда, как он называется? Неважно. Можно предположить, что можно будет редактировать там с помощью... А, не можно, нет. да, но крис. Р вот этот есть. Криспер Каз-9? Криспер Каз-9, да. Даже сейчас уже много слышала о том, что создали первого генномодифицированного эмбриона, да, только их, конечно же, не пересадили никуда, не заставили расти, просто их создали в лаборатории. Mm. В США, вот, и в Китае эксперименты, в Китае или в США. Уже несколько лет назад Да, а в слово. США первый эксперимент прошел вот буквально позавчера. Я читал новость, что вот... А у меня вот такой вопрос по поводу колоний. Предположим, у нас человечество развилось до такой степени, что у нас существует там колонии на Марсе, колонии на Титане, например. Mm -hmm. Каким законам должны подчиняться колонисты, там живущие? Будут ли они подчиняться законам Соединенных Штатов Америки? Закону Божьему. Ну, любому. Вот это одна из проблем, опять-таки, вот как сказал Владимир, да, какие критерии? Вот первый критерий, да, это отбор людей да, туда. Второй критерий, это, конечно же, именно развитие в плане политического, да, там, строя, не знаю. Можно ли ему фильм с ну, до, до этого речи пока не доходит. Я думаю, то, к тому времени этого уже не будет ничего. Ни торрентов, ни пиратских фильмов. Все будет запрещено русском. все будет запрещено в «Надзапов». Но по поводу интернета тоже отдельная. Это отдельная дискуссия, как бы, должна быть. А По поводу интернета есть понятие... Межпланетный интернет, а даже разрабатывается версия протокола TCP там э, скорректированная под э, это дело, да, под, Почему у нас же проблема, да, то, что у нас очень долгий пинг будет, вот, и мы должны как-то промежуточные сервера какие-то где-то ставить и передавать информацию. Я думаю, что в целом э, проблемы с интернетом вообще не должно быть, потому что колонии должны быть независимые, автономные. Ну представьте, как китайский интернет, да? Это, грубо говоря, он независимо, автономный. Им не важно, что там у них происходит. нет фейсбука Facebook и Google. Ну нет и нет, у них все свое есть. В России, в принципе, тоже если интернет отключат, мы не особо не заметим. Ну Facebook у кого-то отличится, да, там или Twitter, а YouTube, да, увидите ну, уже ну, да, да, уже нравится. уже уже хуже. Но в целом вот, в Китае, например, такой проблемы нет. И я думаю, что колония марсианская, колония там титанская титанская наверное я не знаю как... титаническая не знаю как это будет правильно говорить я думаю они придумают Колонии на детане, они, скорее всего, будут независимыми абсолютно. По поводу законов, скорее всего, к этому времени искусственный интеллект развивается до таких масштабов и такой силы, что он будет управлять. управлять. Что-то я слышу здесь да, в... Венеру. Э, именно проект Венера? Да. Ну, я, я, я, я не знаю, но я не помню, точнее, что мне, мне кажется, это весьма аутопически. Да. Ну, э это хор хорошо, но я Иди. вот недавно читал, буквально неделю назад, опять-таки возвращаемся в Китай. В Китае ввели э, в тестовом режиме в некоторых провинциях систему рейтинга для людей. То есть, грубо говоря, машина обучающийся там выдает рейтинг всем людям по тысячам, например. Если там человек совершил правонарушение, у него рейтинг ниже, ну как в сериале Черное зеркало. Uh -huh. Они сейчас его тестируют, грубо говоря, и у кого там рейтинг ниже 550, они там с работы, там, у него закрываются счета, блокируются и все прочее. То есть, грубо говоря, сейчас вот такая система тестируется, и Си он как бы поддерживает эту систему. Дичь какая-то. Дичь, а да. Как им справляться-то? Ну, то есть, ниже, ниже рейтинга. можно, рейтинг, можно, рейтинг, можно рейтинг, выше получить рейтинг. А там, как ты его делаешь? Ну, я знаю, для тебя, рейтинги, стягуйся с работы. Да, ты то есть, оно... известно, вот, это проблема. Люди не хотят этого, и многие против. Ну, что поделаешь. Кто китайцы спрашивают? Ну, кто, кто спрашивает? Возвращаясь вот, к да. политике независимости колоний. Ну, там, допустим, они будут управляться искусственным интеллектом и в плане... Взаимоотношения между собой не все хорошо. И тут кому-нибудь в голову приходит, а что это мы искусственным интеллектом провели, с которым нам эти земляне навязали? Да, да, Давайте может... мы его отключим, вообще что они нам сделают? Есть же такой роман, по-моему, фантастический, я не помню, кто его автор, я думаю, зрители, ну ты слушатели подкаста угадают, про корабль, который летел с колонистами к другой планете или там звезде другой. Они жили на этом корабле несколько поколений, так называемый корабль поколений mm -hmm. был, и они уже не знали, управляется ли корабль, и они вообще находятся в корабле, или где они находятся, и кто им управляет, и вообще что происходит. То есть они не понимали. Они развились, несколько поколений прошло, то есть люди уже забыли о том, кем они управляются вообще, что происходит, где они находятся. То есть, грубо говоря, в этом-то, мне не кажется, что будет особая проблема. То есть люди, живущие, например, ну, человек родился в России, например, да. Он живет в России, он считает, что это его дом. там все, да? То есть в этом проблемы нет. Как бы. То есть человек, рожденный, например, на Титане, он будет считать, что это его дом. Э, недавно вот я смотрел фильм про общество Марса, да, там марсианское общество. а Там такой фильм о том, что там вот, родился ребенок на Марсе, он вырос, потом пролетел на Землю, очень удивлялся всему, что происходит на Земле, там что дождь идет или что-то еще. И гравитация, в первую очередь. А? И, да, и гравитация. гравитация да, да. Ну, вот, кстати, ты, наверное, это, это тоже одна из проблем, например. Вот у Азимова это было описано да. в романе «Сами боги», там существовала колония на Луне, туда отправляли людей на пенсию. А -а -а. Есть, потому что там Низкая ревитация. Низкая ревитация, легче переносить э да, всякие лишения старости. Вот. И там была такая фишка, что если вы туда приезжаете работать, то по прошествии какого-то количества времени вы не можете вернуться назад. Просто потому, что ваше тело перестроилось таким образом, что земная гравитация для вас уже губительная и если вы вернетесь вы умрёте. Ну, либо да. будут большие проблемы со здоровьем. Вот в этом смысле, если будут там, марсиане да, или там, питания, да, да, да, а, да. то они, в принципе, если они там тем более родились, да, да, они не смогут никогда смогут. побывать да. на Земле. Они смогут скорее всего ну, я думаю, что они смогут полететь на орбиту Земли, да, попальная скафандр. Ну, это интересная что идея. А как они в нем двигаться будут? В экзоскелете. В эгоскелете. В да, да. В в да, кстати, вот еще интересен один момент. При создании колонии, вот как ты сказал, еще там несколько критериев. да, Первый критерий, да, там мы назвали уже несколько, там политический какой-то строй. По поводу все-таки политического строя, пока у нас на Земле не будет нормальных политических строев, то есть, то есть нормального политического строя, который будет э, именно ориентирован на людей, где не будет никаких проблем именно вот, общественных. Когда большинство проблем изживет себя, то только тогда мы сможем уже колонизировать другие миры, потому что мы не сможем про, взять... про то, что мы никогда тогда никогда да, не да, -то колонизировали. — Не, ну почему обречено? Я думаю, что к какому-то периоду времени люди поймут, как э, надо жить, что ли, что-то в этом духе. Ну, скорее всего. То есть они вот земные проблемы, они с собой туда не увезут. Потому что там будут свои проблемы, но в любом случае нужно думать именно об этом. Не с точки зрения техники нового двигателя, потому что это дело десятое. Я думаю, что люди, оказавшись в одной и той же ситуации, в одной и той же, с одной и той же большой проблемой, как нам дальше жить, я думаю, они скооперируются и смогут существовать. Для них будет одна большая цель и проблема. И в целом на Титане, вот, например, если колонизировать Титан, с Марсом-то понятно, да? там придется рыть все в нор, норы, рыть. придется и там жить, потому что радиация губительна. А также и на Луне, скорее всего, либо жить в теневых кратерах, либо тоже закапываться. Либо придумать какой-то способ? То, как к это сожалению, этого все... нет. На данный момент, не момент нет. Ну, скорее нету. всего, что-то придумают, но на данный момент они не существует. На Титане с этим проще, да там нет этого. Но там проблема другая, там нет металлов вообще, там есть лед и углеводороды. Там будет пластиковая жизнь абсолютно. Весь да. мир будет пластиковый, и металлы придется завозить. Как? Э, пока решают типа, бра, разрабатывать астероиды на поясе, да вот главном астероидном поясе, между Марсом и Юпитером. Оттуда тащить металлические астероиды, разрабатывать и каким-то образом металл доставлять на титан. Потому что на титан низкая гравитации доставка на титан она не такая сложная будет, скорее всего. В этом ключе будет отличаться очень сильная жизнь от всех других миров, даже от Марса от Земли, потому что жизнь там будет полимерная, пластиковая. Ну, в общем-то, как и на Земле скоро, то есть если у вас там это, денег нет на дерево, да, хороший, вы пластиковый стол там В принципе, там то же самое будет. Проблема еще есть тем, что заканчиваются ресурсы. И мы сейчас потребляем столько, и вообще используем ресурсов столько, что нам нужно срочно вторая планета. То есть если у нас будет вторая Земля, мы выживем дальше. Если не будет, то скорее всего лет через 15-20 уже начнутся проблемы. То я хотел рассказать о теме Критическое и творческое мышление Есть миф, что творческое мышление Может обходиться без критического А так это вот. не миф? А это не так вот Оно, конечно, может обходиться Но когда ты что-то делаешь Если ты не отдаешь отчет, что ты делаешь То, что ты делаешь, не будет сделано правильным образом. Да, можно каждый шаг не контролировать, не критиковать самого себя, не рефлексировать относительно своих действий. И можно к чему-то прийти, да, потому что ты постоянно что-то делаешь. А что приведи добываешь. пример, ну, чтобы вот, ну, чтобы слушатели вообще поняли, о чем идет речь. А, ну вот взять синтезатор, если по нему просто барабанить. Некоторые считают и это, конечно, музыкой, но если, во-первых, у тебя есть знания базовые, ты можешь от них отталкиваться. Знаешь правила, от них тоже можно отталкиваться, можно их как-то варьировать, как-то нарушать, отдавать себе отчет Нарушаешь ли ты их или нет, когда нажимаешь определенные клавиши? Это относительно музыки. А Все что, а что имеет в виду люди тогда, когда говорят, что вот творческое мышление идет отдельно от критического? Вот я именно в такой формулировке я не слышал. Я слышал, знаешь, в формулировках? Ну вот Человек какой-нибудь художник, допустим, uh -huh. рисует мазню. И он сравнивает свою мазню с Малевичем. Говорит, что вот Малевич вообще квадрат нарисовал, и великий художник. А у меня тут, там треугольник еще, круг еще вписанный какой-то. Вот, как бы, типа, я тоже художник. Но uh -huh. люди себе зачастую не отдают отчет в том, что Малевич прошел академическую школу, и он, в принципе, умел рисовать нормально. И он, когда нарисовал квадрат, он знал, что он делает. Смотри, какой момент есть. Он уже сравнивает, проводит критическое мышление, ну, используя свое критическое мышление для анализа. У него есть информация о том, кто рисовал, что рисовал, в каком направлении, что рисовал он, и он сравнение проводит. Если он хочет нарисовать что-то новое, он тоже будет проводить на некоторых этапах критику, то есть основной инструмент критического мышления, это первый этап на самом деле, это анализ данных. Ты разбиваешь сначала на части и анализируешь каждую часть отдельно. Основную мысль, которую бы я Наверное хотел донести, но она чисто моя, вот. это что когда ты творишь, ты от мыслей к действиям переходишь и что-то делаешь. Когда ты критическое мышление используешь, ты, наоборот, от сделанного двигаешься к тому, какие мысли появляются. То есть ты проводишь анализ именно первичных мыслей, как их менять, как, как работать с информацией. Вот у меня вопрос. Ты говоришь, что э, творческое мышление невозможно, ну, как бы страдает при отсутствии критического. Конечно. А критическое мышление при отсутствии творческого? все в обратную сторону этот закон работает? Ну, если ты не приходишь к действиям никаким, то да, критическое мышление без творческого тоже. Есть... А подожди, дай определение тогда, ну, Творческое мышление Творческому мышлению критическому. Просто я пока не совсем понимаю, а, ну в чем вообще отличие у них. Ну, я бы, наверное, тут по поводу творческого и критического сказал, что, всего творческому нельзя научиться, наверное. А вот критическому можно. Пытаться. То есть мне, мне так, по крайней мере, показалось, что творческое, оно как-то само возникает на фоне человеческой жизни чего-то. Что способствует улучшению, не знаю, там, творческого мышления и развитию? Ну, пример творчества. Ты знаешь существующие способы, и ты стараешься узнать новый способ методом прока ошибки, допустим. Ты либо зная способы выдумать новый. новый. Ну, вот выдумывание, оно от чего зависит? То есть, грубо говоря, от не знаю там от коэффициента от... интеллекта человека, от чего? От его образования. В том числе, и от, знаний. То. То есть, в том числе от знаний. То есть, грубо да. говоря, у него должен быть запас знаний. но некоторые базис как я вот приводил пример Хорошо. с синтезаторами. И получается, если у запас знаний, то есть, получается, он все равно использует критический или а, уже и, нет. И, и, то, и тот, и другой. То есть... какая-то тонкая грань. Из науки какой-то пример привести, да? Наука — это во многом творчество. Мне кажется, самое такое основное творчество в науке — возникает там, где происходит стык двух направлений. И, собственно, там наука происходит, по большому счету, да, то есть, если это биология и физика, то у нас появляется биофизика, и там появляется куча всяких разных вещей, если ну, тебе повезло, допустим, работать с коллегой, который хорошо знает физику, а ты биолог, да, то у вас появляется очень много интересных и здравых идей на тему того, как ваши знания вместе применить в какой-то проблеме. Или наоборот, если ты такой классный, замечательный, сам знаешь биологию и физику, да, то ты можешь вот на этой линии найти что-то, что еще для тебя как-то не открыли, и применить творческий подход, решить какую-то проблему новым способом, например. А в плане каких-то более тривиальных вещей, типа игры на синтезаторе. Ну, мне кажется, мало людей проходит путь, учится играть таким путем, что а, вот я не знаю, как здесь ставить пальцы, да, при игре вот этого произведения, но я не буду смотреть, как люди до меня решили эту проблему, я решу по-своему. Переизобретание колесо. Вот именно, да. Да, если ты не отдаешь себе отчет, что данная вещь уже была сделана, у тебя не хватает знаний, ты будешь переизобретать колесо. Да. Получение знаний. В той области, которая тебя интересует, где ты хочешь творить, это важная часть творчества, важная часть, в том числе, критического мышления, чтобы... То есть я, опять же, все равно не до конца понимаю мысли, потому что э, у меня есть знакомый, который научился играть на гитаре, наоборот. То есть он, он научился играть на гитаре сам. То есть он не брал никаких самоучителей, ничего. Он просто вот... И даже не смотрел видео каких-то. Потому что тогда ютуба еще толком не было. Он научился играть на гитаре вот наоборот, как вот, как левши. Но он он правша, он не знал, что по-другому нужно. И он методом проб и ошибок, не зная вообще ничего, научился Гитарь, а струны конечно. у него были... Струны перевёрнутые были, а. вообще все. просто взял гитару, он просто неправильно с первого же дня взял и так учился играть, просто метод на то, что подбирал. У него не было никаких знаний, кроме того, что это музыкальный инструмент, на котором можно играть вот примерно вот таким симптомом. То он сыграл. Ну, все, что хочешь, можешь сказать. Он песни про такой гитару, он там сам играет вот эти вот. То есть он на слух воспринимает. Да, на он... слух. Он учился работать с инструментом, отдавал себе отчет на каждом этапе. То есть методом прокуратура. Вот, про вот этот звук мне не нравится. Там же основной идет, если он звучит хорошо. Основной параметр. Ну, а почему как, критическое как, мышление? Ты отдаешь себе отчет. Вот данные звуки не хорошо сочетаются. Значит, случае, надо так играть. Но в таком случае можешь сказать, что критическое мышление это вообще... Ты анализ данных проводишь. Ты получаешь звук, анализируешь его, понимаешь, что тебе нравится. Даже это уже критерий. Да, а. вот это ощущение. Они Тогда можно сказать, критерий. что человек все время занимается. Ну, он все время критический. Нет, ну, ну, вот. есть же принятие на веру, есть и все. А мне нравится вот так играть, наверное, это хорошо звучит. Но ты сыграешь с другим людям, тебе скажут... Мне, мне это кажется, это, здесь есть это, очень да. важный критерий. Вот Мне почему-то кажется, что критическое мышление применяется исключительно осознанно. Ну, по крайней мере, пока оно не развито до автоматизма, и уж тем более в новых ситуациях его нужно заставлять себя применять. То есть э, это не то, что ты сидишь такой, на тебя льется поток информации, и ты его критически воспринимаешь, а сам там в это время, не знаю, чем, спиннер короче. Это должен быть осознанный акт человеческого сознания, что «Ага, вот новая информация, дай-ка я ее критически восприму И там как-то проанализирую. А в случае игры на инструменте, мне кажется, что люди там думают, анализируя прямо вот там в голове у себя, выстраивая какие-то образы и ассоциации, что вот этот звук такой, он мне нравится, поэтому он, наверное, правильный, ну и так далее. То есть Потому это происходит это... автоматически. Потому что это тот звук, который нравится тебе, он может нравиться только тебе. То есть, если другие люди скажут, что ну, ты какую-то фигню играешь, это не будет объективным критерием того, что человек играет фигню. Потому что объективно не существует идеальной, красивой музыки. Еще есть один нюанс. Как... Музыки Но... вообще объективно не существует, извините, пожалуйста. А, да, я... А Есть еще один нюанс по поводу работы мозга. То есть, грубо говоря, как мозг работает, когда человек критически, там, творческие мысли. То есть, например, если я говорю что-то, да, и что-то думаю, мне кажется, это в разных делах мозга, происходит, потому что я не могу записать то же самое, что я думаю сейчас по, по словам. И потому что это в разных местах, то есть это не связанные области мозга. То есть они как бы некое, не Это не в одном месте происходит. Если я это, бы не знаю. Это происходило бы, если в одном месте, то я бы все, что я думал, я бы мог изобразить на бумаге, ну, грубо говоря, любое еще. слово. Вот скорость я сейчас написания. получаю новую информацию, я ее скептически анализирую. Потому что я, я не знаю много. Ну, в каких властях мозга там все Ну, происходит. скорее всего так, потому что я вот, например, лично не могу. Я вот что-то подумал, провернул в голове мысли, несколько, там, десятков слов у меня. Я когда начинаю записывать, они мне распадаются, куда-то убегают. Я такой думаю, сейчас соберу их обратно, записываю, записываю друг за другом. Я анализирую каждое слово за словом, слово за словом. Уже mm -hmm. анализ идет. Ну, во-первых, скорость сбавляется. Мыслишь ты быстрее, чем Да. А, Тот то, то, то разгадка скорость. в том, что человек думает не словами, а образами. Образами, да. То есть я думаю... А есть еще что -то, образное мышление. То есть это, наверное, больше к творческому. туда. Нет? Или это, или это отдельная плоская? Мне вообще не нравится, честно, вот разделение там да. аналитическое, образное, потому что у меня всегда какие-то очень странные низкие показатели по любому каких-нибудь там тестов. Это обидно. Абстрактный есть а творческий нужно. интеллект, кстати, и аналитический, по-моему, интеллект. — Эмоциональный интеллект. интеллект. — а, несколько видов интеллекта есть. А по поводу вот э, этого вопроса, там, творческого и критического мышления, мне кажется, что можно идти путем ленивым, да, и не включать, в принципе, ни, никакой анализ в процессе своей деятельности, да, чем бы это ни, ни являлось. — да. И они добиваются успехов, многие из них, по крайней мере. То да. есть. есть это возможно, добиться успеха, не применяя критическое мышление в какой-либо области. — Пример. Пример, ну, вот музыкант, который взял гитару неправильно и так и научился играть песню, ничем не успел. Но он же оценку все равно проводил свои действия. В процессе обучения. Она была, не... ну, она же была объективно неправильно, оценка действий с самого начала, что он неправильно брал, взял инструмент с самого начала. Если у тебя методика известная уже есть, да, он. Другую методику применил И неправильно с позиции вот первой методики Он другим а, способом А что должно было у него получиться, чтобы он не применял кафедическое мышление? Ну, я уже говорил, что возможно Он посчитал бы, что он играет слаженно Но на самом деле лажоб Вопрос в степени успеха. Так вот Как оценить, что человек успешен в какой-то области, например. Вот, скажем, мне сразу почему-то приходит в голову киберспорт. Школьник играет в доту, простите за <связь> тривиальность. И вот он пытается ну, как-то научиться лучше играть, потому что его все зовут Раком там, и обидными словами называют. Опять же, простите. <связь> вот. И при этом он может, в принципе, не включать какой-то анализ своей деятельности, да, он просто интуитивно, на каком-то вот там подсознательном уровне, хватая какие-то купицы информации тут и там, критически их не осмысляя, пытаться играть лучше, и со временем у него станет лучше получаться просто в силу практики. Но при этом, если он, допустим, включит какой-то вот критический анализ... Оценку. Там, оцен... ну, вот Оценку. я и говорю, что он достигнет какого-то уровня. В любом случае, какого-то уровня он достигнет. Или Вопрос в том, насколько высокого. И, возможно, в этом как раз и кроется отличие между там, хорошими игроками в доту или в настольный теннис и плохими, или средними, лучше сказать. В том, что хорошие включают именно вот какой-то анализ своей деятельности, и они, анализируя свои ошибки, могут быстрее учиться. Вот тут вопрос либо в качестве, либо в скорости. То есть они быстрее достигают тех же результатов и лучших результатов. Так это весь спорт, тот же футбол. Да. Там же не только идет Грубо говоря, когда мячик друг другу, там же нужно понимать, кому ты даешь пас. Вот это не обязательно, это но это помогает. Но оно помогает. если ты еще информацию дополнительную получаешь, она же тебе в пользу пойдет. Вот я про это и говорю. То есть это, в принципе, наверное, к любой человеческой деятельности применимо, там, от кручения спиннеров до игры на синтезаторе. Можно обойтись и без. — Но если ты хочешь добиться успеха, то, наверное… — это будет, конечно. Я в самом я начале сказал, что не можно. совсем понимаю, что в этом ключе тогда критическое мышление. — Как раз-таки оценка, анализ информации, которую ты получаешь. Ты свои действия, ты о них думаешь. Что ты сделал, от каких вот мыслей, которые у тебя были, данные действия пришли. Как можно поменять, что с этой информацией можно сделать. Допустим, если у тебя вот базовые знания, подумать, что там можно проварьировать. Чуть-чуть поменять, что из этого получится. — скажем так эксперимент ставить то есть ты выдвигаешь гипотезу, если я это поменяю у тебя критическое мышление идет размышление о мышлении самом да в рефлексии ты меняешь варьируешь и потом применяешь и проводишь эксперимент а что если я так сыграю что если я так нарисую но ты получаешь что-то новое ты возьмем, смотришь и это возьмем творчество уже будет пример? идти например плоскоземенится они реально ну, думают, они проводят эксперименты у них есть, они делают расчеты, они думают, что они знают физику, у них как бы формулы, они с друг с другом там спорят, и они реально некоторые аргументы, они некоторые темы знают глубже тебя. То есть он там рассказывает, что вот там вот в таком-то году, там такие скафандры, вот это все такое, вот они именно так летали, так ходили в туалет, эти космонавты, а на самом деле вот это так невозможно, потому что третий, пятый, десятый, значит они не летали. Он проводит критический анализ, У него поступает какая-то информация, он ее критически как-то перерабатывает и выдает какой-то ответ. То есть получается, что по твоему определению он занимается критическим мышлением. А почему критическое? Это обязательно правильно и верное для всех. Локумение. Так вот, я, поэтому, я к этому и веду. Смотри, То есть получается, смотри, что критическое мышление умеет. может быть неправильным. Ну, если у него есть когнитивные искажения, тогда анализ он не будет правильно проводить. Мы, мне кажется, мы вступили сейчас на очень опасный путь. Вас, слушайте я. подкаст общества скептиков, только у нас правильное критическое мышление, а вот неправильное не слушайте. Когда мы таким образом определяем мышление и таким образом определяем творчество, просто получается, что... Практически любое мышление, ну не то что практически, а любое мышление можно назвать творческим, любое мышление можно назвать критическим. Что мне кажется, но ну, не особо практично используя такие термины, которые можно объяснить всем. Вместо того чтобы делить непонятное слово мышление на непонятные еще подразделы, можно в принципе сказать, что люди при занятии какой-либо деятельностью могут либо думать головой, либо не думать головой. В случае первом они преуспевают чуть быстрее, чем в случае втором. Самый главный мысль, которую я хочу донести, это творчество, повторюсь, направлено от мыслей к действиям, а критическое, наоборот, от действий к мыслям и анализ. Это как раз на самом деле к разговору о том, что нужно решить все земные проблемы, прежде чем их ввести куда-то в другое место. Потому что то, о чем мы поговорим в нашей последней заключающей рубрике, это как раз... Весьма тривиальная вещь, но мне показалось, что это будет очень полезно, потому что углубившись в нее, я осознал, насколько много в этой области мифов и предубеждений. А поговорим мы про ремни безопасности в автомобилях. Почему мне вообще эта идея в голову пришла? Я недавно вернулся с юга нашей необъятной родины. И на юге приходилось постоянно ездить в каких-то машинах. Такси было, мной замечено, что там практически никто не пристегивается в плане водителя. да, то есть постоянно я еду на заднем сиденье, щупаю рукой ремень, пристегиваюсь и вижу, что водитель у него в лучшем случае он просто перекинут, да, без застежки, а в худшем случае он за сиденье вот этой вот лямкой диагонально задернут, да, и все. Ну и там в случае чего он и перекидывает резко. И мне просто пришла в голову мысль, а как люди вот, что они говорят самим себе, когда садятся за руль и вот таким образом поступают, не пристегиваясь. То есть должна же быть какая-то мысль на эту тему, то есть какие-то аргументы. Оправдание. Оп ну, оправдания, да, можно так сказать. Потому что аргументов-то, как вы, наверное, догадываетесь, нет. А, но я хочу начать с небольшой статистики, да, вот, раз уж это такая вещь, про нее придется тут говорить. На сайте ГИБДД был проведен опрос... В нем приняло участие около 8 тысяч человек, и их спрашивали, пристегиваются ли ремнями безопасности в каких случаях. А 77 довольно много и обнадеживающих, сказали, что пристегиваются всегда, даже при поездках на короткие дистанции. Во что очень слабо верится, видимо, это было на сайте ГИБДД, и люди просто стеснялись как говорить правду, потому что дальше. Всего 15% сказали, что это зависит от обстановки на дороге. В каких-то случаях они не пристегиваются. 8% сказали, что не обязательно, если недалеко ехать. При этом никто не ответил, что только если знаю, что будет сотрудник ГИБДД на дороге, что является одним из одной из причин. А вот на сайте госавтоинспекции там тоже был проведен большой соцопрос: 50 тысяч респондентов у них было. Это по-моему было в 2007, если не ошибаюсь. И там всего 50% примерно сказали, что они пристегиваются всегда. И самое страшное вот для меня: 17% людей сказали, что пристегиваются, если они едут пассажиром на заднем ряду. 17% человек. То есть, вот 17 человек из 100 всех в автомобиле на заднее сиденье пристегнутся. Вот кто-нибудь из вас водит в автомобиль или. Ну, вот ты водишь, ну, я знаю. Да, ты пристегиваешься? Ну, когда я сижу, когда я водитель, я пристегиваюсь. А когда, когда я сижу на пассажирском сиденье, я тоже пристегиваюсь. на заднем сиденье я помню, вообще никогда в жизни не пристегивался. Я ну. пытался пристегиваться с заднем сиденьем, но иногда не было там ремней или они были куда-то спрятаны. Ага. Но я стараюсь пристегиваться, потому что. Есть две категории людей, которые не пристегиваются на в сидений и пристегиваются на задание я так считаю. Потому что, когда я начал пристегиваться на в сидении, один раз, мой друг сказал, ты что делаешь там, что с тобой. Я сказал, я пристегнусь, он сказал, что, как, почему, зачем ты это делаешь, у тебя же все равно впереди сиденье тебе. Даже если будет авария, ты ударишься в мягкое сиденье, как бы ничего с тобой не случится, страшно. По статистике, ну, действительно, достаточно безопасные места в Единственное, самое опасное место в машине, это на заднем сиденье посередине. Ну вот, ребят, на самом деле все это ерунда. В машине нет безопасных мест, в принципе, потому что ударить автомобиль может с любого ракурса, его может перевернуть и так далее. То, что на заднем сиденье не нужно пристегиваться, это настолько глубокий миф, что мне пришлось с ним бороться даже в самом себе. Поначалу, потому что я одно время в своей жизни тоже не пристегивался. А теперь, если я сажусь в машину, и там нет ремня на заднем сиденье, я начинаю настолько нервничать. Вот я вчера ехал в такси, и я сел на заднее сиденье, пытался найти ремень, я его не нашел. Я попросил водителя остановиться и пересел на переднее. я иначе не смог бы ехать, потому что я, я бы только переживал, что я сейчас разобьюсь и помру. Мягкое сиденье впереди. Якобы должно остановить человека от каких-то страшных травм и увечий. Ну, так люди, наверное, не вполне осознают, насколько мягкое сиденье не мягкое, если об него биться головой силы примерно 9 тонн. Это на самом деле возможно. Есть краш-тесты, которые показывают, что человек, сидящий на заднем сиденье, при столкновении там, на скорости 60 км в час, лобовом, он может влететь в переднее сиденье с такой силой, что он проломит позвоночник сидящему впереди человеку, который пристегнут. Значит, мы подвергаем опасности людей, которые пристегиваются впереди. Это очень хорошая мотивация. Да. Пристегиваться да. сзади. Один из аргументов, которые говорят там, в пользу, ну, точнее против пристегивания, что это личное дело каждого, там, пристегивается или нет, это ваша жизнь, ваша безопасность. Но на самом деле, ребят, если кто-то с вами едет в автомобиль, а вы не пристегнулись. При резком торможении с 80 км до нуля человеческое тело становится оружием массового поражения, потому что летая по салону во все стороны человек массы там знаю, 70 килограмм, да, при снижении скорости с 80 до нуля за долю секунды он летит вперед и на него давит сила примерно там 35 g да, и он в принципе способен проломить голову или ногу ну, что угодно сидящему рядом вообще без проблем, ну, включая свою, конечно же. То есть, если вы не пристегиваетесь или рядом сидит непристегнутый человек, это опасность. В том числе сзади, да, если ты сидишь посередине, то ты, конечно же, вылетишь в лобовое стекло. И по поводу вот лобового стекла тоже поговорим по поводу всяких мифов, которые вот... — Якобы, что ты если не пристегнулся, то вылетишь через лобовое да. стекло и не пострадаешь. — Да. Вот. Сегодняшние автомобили делаются таким образом, что лобовое стекло, оно вклеено, причем довольно хорошо, и пробить его, в принципе, нужно очень сильно постараться. И с такой силой, если вы будете пробивать стекло, то вам уже все равно, куда вылетите дальше, потому что вас, в принципе, с этого момента уже не существует. Есть в интернете гуляют все эти казуистические случаи. Это один из аргументов да, против ремней, типа, что лучше вылететь из автомобиля через лобовое стекло, чем остаться в нем и сгореть, как медведь из анекдота. Да? Потому что ремень заклинил и вы не смогли вылезти. Все эти случаи, они даже если возможно в реальной жизни, то происходят там настолько редко, что брать их в расчет, в принципе, не имеет смысла, потому что вылетев через лобовое стекло, даже если вам удалось его пробить и выжить, нужно еще аккуратно приземлиться не навстречу, а, или там не в дерево. Но все это больше напоминает какую-то странную чехарду со здравым смыслом, да? Я лучше вылечу через лобовое стекло, чем останусь сидеть в, авто... в автомобиле при аварии. Ну это колоница. Придумали ремни для людей, чтобы они не вылетали через лобовое стекло и не оставались живы, да? типа, о, да. Это не настолько частый случай, когда автомобиль загорается при аварии, да? чего там боятся против... противники ремней безопасности, что там? автомобиль загорится, я в нем с... сгорю, там, не успею выпрыгнуть, что он там взорвется и так далее. Но автомобиль загорается редко... И да, Ре... без ремней она хуже, чем... Ну, это само партизм. собой, да. Ремни безопасности, ко всему прочему, они, как правило, не заклиниваются. А подушки безопасности? Вот. Если их много, Подожди, по бокам. Подожди, я... я сейчас хотел, не подушки, а еще ещё ремни, вот именно статистика есть по уверенности, чем по смертям, кто был с ливреем безопасности, кто не был с Да, такая статистика, конечно, есть, и в зависимости от разных сценариев столкновения, ремни дают разные преимущества. Например, при фронтальном столкновении они дают меньше, ну то есть риск получить серьезные увечья или умереть. Плюс 10 к защите ауры. Uh, нет, ну где-то два с половиной раза uh, меньше риск пострадать при фронтальном столкновении примерно там полтора, один из семь раз лучше шансы твои при столкновении боковом там разных вариантов. И в 5 раз выше шансы твоей выжить, если машина переворачивается. То есть при переворотах, да, если ты пристегнут, то с тобой все, как правило, будет хорошо. А если ты не пристегнут, то будет, как в там знаменитом видео. Не знаю, можно найти на ютубе, наверное, кучу забавных и страшных примеров того, как люди летают по салону на том видео, которое я смотрел, человек был один. А если, а если бы не был? Давайте по поводу подушек безопасности. Это один из мифов против ремней, что если есть подушки безопасности, то ремни не нужны. Вот люди всерьез так думают, и они говорят, вот у меня в автомобиле подушки безопасности, что я буду пристегивать? А, так вот, открываю всем глаза, кто не знал, подушки безопасности разрабатываются с учетом того, что человек пристегнут. Если человек не пристегнут, то... Знаете, уж лучше без подушки безопасности, потому что это все может, как говорится, бэкфайр. Mm -hmm. Подушка безопасности раскрывается со скоростью примерно 300 км в час. Она очень быстро летит в лицо, и если человек не зафиксирован в сидении, то она бьет в лицо. Она рассчитана на то, что человек зафиксирован и, в принципе, не движется вперед с большой скоростью. И они срабатывают именно тогда, когда уже человек... Как основное движение остановилось, да, и... Да, то есть вот, вот, в момент какого-то начального торможения. Если же человек не пристегнут, то он летит вперед со скоростью 90 км в час или какой он там ехал, да. Плюс ему на встречу вылетает подушка безопасности со скоростью 300 км в час. При таких, скоростях, да, при таких скоростях встреча это, собственно, может быть последняя. Есть еще такой аргумент против ремней. Мне очень нравится, типа что если я на скорости 200 км в час что-нибудь врежусь, то ремень сломает мне ребра. Ребят, если вы на скорости 200 км в час что-нибудь врежетесь, то ремень не то, что сломает вам ребра, он вас в принципе убьет. Оно не приспособлено для столкновений, и торможения с таких скоростей. Да? У нас нигде нельзя ездить 200 км в час. То есть там максимум у нас в стране, я не знаю, есть, наверное, какие-то автобаны, где может 130. Да? Но в основном там где-то где 110, 110, 110 там, да. Это, это примерно потолок. Если вы едете 200, то можете с тем же успехом ехать не, не, не пристегнутым. Шан, Шансов это не поменять. Но лучше не надо. А есть еще вот э, фантастических фильмов всяких показывают, где там пена заполняет салон. Пена? А, да, такая. Я вообще видел, кстати, ни разу. Нет, где-то где было, да. Да, в каком-то фильме. Это, типа, это, это интересно. Там человек остается <laughs> в неподвижном состоянии. Только единственный нюанс есть, как он будет дышать это. Вот. А, <laughs> Пена а, с кислородом. Ну да. <laughs> Провод вылететь из лобового еще часто, помимо горящего автомобиля, приводит в пример затопление, да, вот варианты, когда вы там вылетаете в реку или в море, я уж не знаю, откуда у людей такие фантазии, да, это какой процент аварий заканчивается тем, что автомобиль начинает тонуть, такой аргумент против, да, ремня, что человек будет пристегиваться, он там заклинит, я захлебнусь, но это, конечно, очень странное размышление, на мой взгляд. Я думаю, они основаны на большинстве случаев на фильмах, потому что в фильмах очень много таких сюжетов показывают, Возможно. когда там автомобиль тонет... Ну, э... Самый такой момент, когда он оценится, не оценится при меня. Да, нужно обязательно прострелить пистолетом ремень. Да, да, да, да, И вот на этом, наверное, и основаны эти страхи сталкиваются. Вот это, мне кажется, одна из основных причин, почему люди вообще пренебрегают безопасностью, да, потому что человек садится за руль и говорит, да ну со мной такого не произойдет, не пристегивается, и так говорит абсолютно каждый человек, с которым что-то произошло. Ну и плюс еще ошибка да. Все, все рассказы на тему того, что вот я ехал э, в машине там не пристегнутый, э, а мы пассажиры пристегнулись, там страшная авария, я вылетел в лобовое, у мной все было в порядке, я там встал, отряхнул стекло с головы, да, а они все погибли. И вот пристегивались мы после этого, да, все подобные рассказы, они, естественно, игнорируют все те случаи, когда человек вылетел из лобового стекла пристегнутый э, и не смог рассказать об этом на форуме, а все оставшиеся пассажиры выжили. Но, естественно, самый частый аргумент против реней, я думаю, вы догадаетесь какой. Постоянно надо их что не знаю, мешает, может вот, быть. Вот, вот, э, да, неудобно. неудобно. Люди говорят, ну, мне неудобно, я там не, не могу бардачок открыть, или там... У меня проблема такая есть, да. Не могу там открыть бардачок или заднюю правую дверь. Ну, чувак. Зачем? Да, если ты хочешь открыть бардачок, ну, во-первых, во время движения это вообще не очень хорошая идея открыть Надо бардачок. время смотреть или, или заднюю правую дверь, тем более. Да? Но в любом случае можно отстегнуться, открыть бардачок и пристегнуться обратно. Отстегнуть, пристегнуть но ну, это максимум 3 секунды вашего это драгоценного времени. Две... Два лишних действия. И по поводу неудобства, да, mm. вот люди жалуются, что он натирает, мешает, что-то неудобно, давит на шею. Ну тут уж я не знаю, если на человека не действует аргумент в духе того, что если ты пристегнешь время, с тобой все будет в порядке, если не пристегнешь, что ты умрешь страшной смертью, то, наверное, ничего уже не подействует. Я вот не знаю, как. Но вот те люди, которые не пристегивают, интересно, как они с детьми поступают тоже а -а -а -а. не пристегивают и вообще не покупают детских крейсер? Про Продолжение. <���interview> Просто -прод... ну, это штрафанут, если они детское то зачем? Это? Ну их измень штрафанут. я я вкратце еще давайте пробегусь по некоторым мифам. А потом э, перейдем к беременным детям. Миф еще вот такой вот, мне встретился на всяких форумах, что в городе ремни не нужны. Это очень частая ситуация, когда человек, в принципе, пользуется ремнями, но только на трассе. То есть только когда он выезжает за город и едет по трассе, только тогда он пользуется ремнем, а в городе он считает, что скорости маленькие, это не обязательно. Всем автомобилистам, кто так считает, я предлагаю выехать во двор, разогняться до 20 км в час и резко затормозить. Не пристегнуто. Да, желательно с собой взять еще пассажира и тоже его не пристегнуть. И а. не сказать ему об этом? Да. А потом я, э, вместе дружно поехать в травмпункт, лечить переломы носа и там выбитые зубы. На любой скорости, даже в 10 км в час, резкое торможение – это очень большая перегрузка, это очень большой рывок вперед. Я однажды был в аварии, э, в нас нас стоящих на светофоре, в тумане. Сзади вылетела машина, я уже не знаю на какую скорость, наверное, скорость где-то 30-40 км в час. Он ехал он не очень быстро. Я сидел на переднем пассажирском, я был пристегнут. Я помню это ощущение, да вот, это, вот этот рывок вперед, ну, ремень меня зафиксировал, это очень неприятно. И это было на очень маленькой скорости. Я представил, что было бы, если бы это было бы там лобовое столкновение, еще что-то. Люди часто говорят, что да я там успею руками, я там за руль держусь крепко, я себя удержу там и так далее. Нет, ребята, не удержите. Если вы можете удержать в руках 13 тонн очень резкой нагрузки, это вообще, наверное, не очень хорошая идея, пытаться такое удержать. Если вы не супермен, у вас вряд, вряд ли получится. Если вы супермен, можете не пристегиваться. В принципе, можете не пользоваться автомобилем, можете летать. И еще один из таких интересных моментов, я с ним тоже сталкивался, это когда вы садитесь в машину к вашему хорошему другу, знакомому, тянетесь рукой к ремню, он говорит... Ты что, ты что, мне не доверяешь? Ты что, ты меня не уважаешь? Зачем ты пристегиваешься? Ты что думаешь, что я плохой водитель, там еще что-то? Тут рассуждение, мне кажется, заходит в тупик. Если человек спросить, а остальные участники дорожного движения тоже хорошие водители? Им тоже нужно доверять. Люди склонны переоценивать свои водительские качества и способности, способность реагировать на нестандартные ситуации. Забавный факт, по опросам больше 80% автолюбителей считают, что они водят автомобиль лучше среднего. То есть это не может быть. Да, то есть большинство людей считают, что они водят автомобиль лучше среднего, что в принципе невозможно. Я, кстати, не считаю, поэтому я всегда пристегиваю. Интересный вот момент, когда человек не пристегнулся и пристегнулся, как он водит машину, то есть насколько он грамм аккуратнее это, или наоборот. Это один из аргументов, который мне встретился вот, на многочисленных формах автолюбителей, почему люди не пристегиваются. Статус следующая: не хочу думать о плохом, если суждено уж погибнуть в аварии, то ремень меня не спасет. И вот. других унесет с собой. Да, я лучше не буду пристегиваться, буду водить аккуратно, и не буду о плохом думать, что вот это вот ну, притягивать тут... негативные мысли. Ну знать. а теперь обращаемся к статистике. Не да? пристегнутых и пристегнутых, и смотрим результат. Это странный какой-то такой пофигистический фатализм. Я даже не знаю, как это еще назвать. Ну, да. ну и по поводу законодательства. Наверное, стоит сказать пару слов. В России пристегиваться обязательно. Причем обязательно на любом месте транспортного средства, если оно оборудовано ремнями. Даже в маршрутке? Даже в маршрутке. Если там есть ремни, вы обязаны пристегнуться по закону. И я так делаю. Я буду самым счастливым человеком, когда в автобусах появятся ремни безопасности во всех. Ну, в автобусах не обязательно, даже если это... на большой скорости он... Это не так опасно, в силу его массы, но тем не менее. Уидеть а... тоже не нужно. Вот в маршрутке было бы здорово, если бы они были везде, потому что летающие люди в маршрутке это страшная мясорубка. Есть очень много недовольных людей по поводу этого законодательства его ужесточения, что это же моя жизнь, зачем государство так жестко регулирует. Ну, как выяснилось, что что для одного жесткого регулирования, то другого стимулирует и сохранит ему жизнь Поэтому в данном конкретном случае я, пожалуй, сторонник подобных вот, вот мер. Я даже считаю, что штрафы недостаточно жесткие и за этим плохо следят. И все равно у людей вот нет этой культуры да, вот, водительской что ли. То есть человек, выезжая на дорогу, он считает, что пристегиваться нужно для там, ГИБДДшника. Для да. Есть еще маш... автомобили же есть, которые не трогаются с места, пока все не пристегнутся. Есть, пикают тебе там постоянно. Вот я сегодня ехал буквально с другом, а он пристегнут, а я сел начал пристегиваться. Он такой, да не пристегивайся, мы тут сейчас завернем, тут 5 метров. Все равно, говорит, не пикает, короче, тебе говорит, угу. нормально. Я такой, нет, я все равно. А у меня, кстати, пикает. Машины. Даже а, пассажирский. Пассажир, а, пассажирские честно говоря, не знаю, не проверял. Но ну вот. ну, водительская точно пикает. ну Водительская, да. Есть э, замечательные магазины, в которых продаются заглушки для ремней безопасности. То есть, это такие штуки без ремня, да. которые ты просто вставляешь, и она перестает пикать. С тем это... же успехом можно было бы продавать героин, мне кажется. В каком-нибудь магазине. Или пистолет. Да, или пистолет. Но что, в общем-то, и То есть, это довольно сомнительный бизнес. Мне бы, наверное, спалось очень плохо, если бы. Я подобным занимался, но это уже на совести людей, которые подобным грешат. Система безопасности, которая напоминает водителю о том, что он не пристегнулся, в итоге обходится какими-то хитрыми маневрами и, как Задорно бы, наверное, пошутил, вот русский человек, смекалистый, да, вот там, обманул западную иномарку, сел не пристегнутый, едет ему удобно и гордится своим поступком. Что весьма характеризует, собственно, водительскую... да. Водительскую культуру в нашей стране За рубежом ситуация несколько лучше Смотря какие страны, конечно, мы имеем в виду Но вот В частности, в какой-нибудь Норвегии Пристегивается, наверное, процентов 80 людей В принципе, и пассажиров, и водителей Водителей так точно все И по статистикам ДТП Россия, я сейчас не помню, помню за 2015 год 15 погибших на 100 тысяч человек Ну, много, много Да, весьма При том, что в какой-нибудь Франции там 1,4 то есть, ну, в десятки раз. Ну, естественно, это не в последнюю очередь связано с тем, что люди не пристегиваются во многих случаях. Ну, еще и дороги у нас важны, качество технической автомобиля. Я, со я, я согласен. Факторов много, но вот это один из них. Ну, давайте теперь про беременных. Это довольно такая щекотливая тема. Очень часто, на самом деле, вот на подобных форумах автомобильных, где всплывает обсуждение ремней безопасности, спрашивают какие-нибудь Люди, а что делать, если вот там женщина беременная, что пристегиваться ремнем, что можно ребенка повредить, но можно не пристегиваться и повредить. Я процитирую близко к тексту. Начальник ГБДД какого-то города крупного, он в данную ситуацию прокомментировал следующим образом. Пристегиваться, конечно, нужно, исключения нет. Исключения, кстати, есть, извините. Исключения составляют только работники спецслужб, которые едут в служебных автомобилях. И иногда можно не пристегиваться в силу каких-то обстоятельств. Потому что ему нужно быстро выбежать. Наверное, да. А беременным женщинам нужно просто нужно пояс, как бы, вот, который горизонтальный, да, диагональный, то он нормально ложится. А вот поясной пояс ему нужен... Поясной пояс, как это глупо звучит. В общем, на поясе, который, да, ремень, его нужно просто сдвинуть куда-нибудь наверх или вниз, мимо живота, и все будет хорошо. Или бы не ездить в автомобиле, как бы, что еще безопаснее. Ну да, на период беременности это не так а, а теперь про детей. А, вот это самая страшная тема, пожалуй. Я бы рекомендовал водителям, которые хотят себя обезопасить и обезопасить окружающих, если в машину садится родитель и держит ребенка на руках, Просто отказываются куда-то ехать, потому что люди, опять же, переоценивают свою способность держать что-то, что обладает какой-то массой и куда-то движется. С ребенок массы 6 килограмм, то есть вообще новорожденный. При торможении с 40 до 0, ну он становится где-то 80 килограмм, это 90-100, и он летит вперед с такой скоростью. Не многие люди удержат подобный вес, тем более, если это какая нибудь мамашка после рода. А... Она полетит след за ним? Ну, естественно, потому что она тоже не пристегнута, потому что в ближайший магазин еще пристегивается. -то. Поэтому детей только, понятное дело, в специальных креслах. И вот по поводу кресел есть некоторые разногласия. Вот давайте про них поговорим. Они существуют разных видов. И изобрели их, в принципе, не так давно. Они себя представляют такие, ну, я не знаю, видели вы или нет? Ну, наверное, все видели. Ну, наверное, да. да. Видели, да. А, просто они есть как фронтальные, грубо говоря, да, которые устанавливаются прямо, и ребенок едет лицом вперед. А есть, которые устанавливаются против хода, да. И вот против хода они, насколько я понял, Прочитав несколько там публикаций, они э, наиболее эффективны в плане вот, предотвращения каких-либо повреждений при авариях. И критика детских кресел, которым мне встретилась, в том плане, что они э, не особо эффективны в некоторых возрастных категориях против обычного времени безопасности, она как раз относилась к тем временам, когда вот кресла против хода, ну, если они и были, то они еще были такие диковины. Как правило, эти исследования, вот я процитирую Стивен Левит, есть такой экономист. У него есть выступление даже на ТЭД, оно, правда, десятилетней давности, в которых он критикует политику применения детских кресел против обычного ремня безопасности, потому что в его исследование ремень безопасности был либо эффективнее, либо такой же по эффективности. А стоит, ну, ничего, да, потому что он уже там есть. Против кресла, которое стоит довольно много. Но при этом я посмотрел и научные публикации, у них их две, насколько я успел понять. Одна постарше, другая поновее. Они взяли статистику реальных аварий и посмотрели, вот там, детские кресла, да, как предотвращают смертность. То есть они посмотрели, посмотрели только смерти, исключив из выборки увечья и какие-то травмы, что уже несколько искажает картину. Ну, кроме того, это было уже довольно давно, да, то есть там с тех пор появились некоторые новшества и усовершенствования в этом смысле, и также они из выборки исключали насколько я понял, те случаи, когда кресло было использовано неправильно. Это, на самом деле довольно хитрое устройство, ему нужно устанавливать вот, по какой-то инструкции, да, то есть это не просто так, там, его, ты его поставил, прицепил ремнем и все, и поехал. Его нужно установить правильно, и от этого многое зависит, и в том числе способности этого кресла предотвращать какие-то неприятные ситуации. Грубо говоря, если вот так вот округлить, то кресло все-таки эффективнее, чем обычный ремень, уж точно эффективнее для возрастных категорий от 0 до 2, и от 6 до 8. От 2 до 6... Есть некоторые разногласия. Кто-то считает, что кресло не обладает достаточной эффективностью, кто-то считает, что обладает. Есть некоторые данные в пользу того, что обычный ремень лучше, но как правило, большинство исследований сходятся на том, что кресло все-таки, если не в несколько раз, то на процентов 30-40-50 безопаснее, чем обычный ремень. Я знаю, как большинство поступает, они просто клеят наклейку. Ребенок в машине думают, что да. <смех> <их> это обезопасит. <смех> <смех> мне кажется, мне кажется, а вы... мне эта наклейка, она меня дискредитирует, что ли? я не знаю. Почему у него приоритет какой-то должен быть? Ну, пусть ребенок в машине. Так ну, кто в машине же. будет, какая разница? <смех> <смех> ну, <разница? смех> на самом деле, мне кажется, это для кого как. Потому что я вот <смех> <смех> до сих пор, у меня на заднем стекле наклеена табличка, что начинающий водитель. <смех> Хотя я как давно уже начинающий, но. Я таким образом снимаю себя ответственность, если я по фигню делаю, я такой, о, я просто. Я там второй день за рулем, не знаю, и соляр, чуваки. Неплохо. И чтобы они, ну, как бы, вот не одерживаться подальше, мне как-то, ну, половине точно. В плане того, что будет дальше, тема безопасности очень волнующая, и особенно, что касается детей, и прогресс не стоит на месте. Уже существуют автомобили, в которых есть такие встроенные системы, детские удерживающие системы, грубо говоря. То есть на заднем сидении спинка сидения откидывается, она опускается вниз, Сидушка становится Сидушка, выше, да, да и ребенок становится повыше, в нем он сидит и выше. И ремень его фиксирует. И лучше. ремень э, там необычный ремень, там специальная крепежная система, тоже скрытая вот под сиденьем. То есть это необычный ремень, а это не трехточечная система, там пятиточечная применяется. То есть она позволяет ребенка лучше зафиксировать. И вот эта штука она конкуренции с креслами выдерживает, особенно что ее проще использовать. И она встроена в автомобиль, поэтому практически бесплатно. Скорее всего, за подобные вещи в будущее, если случится какой-нибудь заговор, производящих детские кресла компаний, э, и не будут лоббироваться их интересы мировым правительством и так далее. Но это пока только в некоторых киномарках есть, во всех. Ну вот еще автономность транспорта, то есть без водителя, то есть чем более автономный автомобиль, ну вот тот же ролик, те же ролики с Теслы, которые убегает от двигающейся на нее машины, она уезжает, чтобы не избежать спокновения, uh -huh. причем она сзади машину ехала, водитель не видел, Тесла сама включилась и уехала от аварии. Чем дальше автономность будет, тем необходимость во всем практически от подрода, ну в том числе ремня. ремней, я, я ремней, очень, ремней и ремням. Я очень хочу хочу автономную машину, потому что, с одной я не очень сильно люблю водить. Ну, я достаточно редко езжу, мне не нравится. И еще можно будет пицу Действительно. Мне кажется, если будет внедрена такая система автономных автомобилей повсеместно и все автомобили станут автономными, что скорее всего неизбежное будущее, то действительно отпадет необходимость во многих вещах, в том числе в ремнях безопасности, светофорах, перекрестках, каких-то регулируемых, нерегулируемых и так далее. То Практически есть... во всем, что мы сейчас знаем. Да. В заправках, в том числе и в других вещах. Кстати, свежая новость, что в Англии хотят запре ну, запретить использовать двигатели внутреннего сгорания в автомобилях в 2040 году. Да, я слышал. Да, и во многих странах так. В 2020-х, 30-х годах там запрещено. Ну, в 20, 2040 м в России скажут, что мы запретим использовать двигатели внутреннего сгорания в 2060 м ну и так далее. Ну ладно, я думаю на этом мы будем закругляться. Я обговорил все, что хотел сказать. То есть главный вывод это надо пристегиваться в любом случае. Надо, всегда. да. Особенно пристегивайтесь на заднем сидении, потому что это, блин, важно и только 17 из вас это Делает. А напишите, пожалуйста, в комментариях, пристегиваетесь ли вы в машине и пристегиваетесь ли вы на заднем сидении в качестве водителя. Нам, наверное, будет интересно. А пишите. если не пристегиваетесь, то напишите, почему. Да. Или пишите свои истории спасения, когда вы пристегнулись и вам это спасло жизнь, Именно, а все да, остальные да. в машине умерли. Или... Господи. Или напишите историю, как вы пристегнулись, и вам это не спасло жизнь. Это будет еще интереснее. Мы, мы сравним кого больше. Да. Отлично. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. И не забывайте, что у нас сегодня был в гостях Игорь Тильский. Подписывайтесь на группу Астрономия ВКонтакте. И на телеграм-канал. А. И всем пока. Всем пока. Пока-пока. До скорых встреч.